Привет, Ворона, как провела Новый Год? Хорошо. А вы, зрители, как вы провели Новый Год? Да хорошо, хорошо, они говорят. Ну что ж, что мы сегодня будем делать? Ну, что можно сегодня поделать? Ну давай, я снежок в тебя кину, а ты сам упадешь. И даже не попытаешься встать. Ну давай, Ворона, попытайся снежок в меня кинуть. Ворона. Ну что ж, получай. Ворона, что это такое? Вот, я с помощью одного снежка уничтожила своего противника в игре. Всем удачи.